Работа в Польше 2019, нововведение 2019, воеводское разрешение на работу и карта по быту. так называется это видео, потому что в нем я расскажу вам о нововведениях, которые вступили в силу в 2019 году, нововведениях, касающихся воеводского разрешения на работу в Польшу. Устраивайтесь поудобнее и поехали! В еще году по воеводскому разрешению на работу можно было открыть рабочую визу на год и без труда менять собственно работу, то есть приехать сразу на одну работу, потом переделать просто приглашение, э, обычное только уже под другую работу сделать, освещение, потом под третью и так далее. С 2019 года все поменялось, теперь нужно под каждую вакансию делать отдельное э, воевузское приглашение, то есть теперь воевузское приглашение привязывает к вакансии так же как собственно карта часового побыту э, привязывает к работодателю э, в общем при этом визу менять не надо но э, обязательно переделать заново воевудское к слову оно делается около месяца может быть даже и больше потому что там есть много нюансов других стоит оно в Ужонде 100 злотых но естественно агентство и работодатели за его изготовление берут гораздо больше потому что это много бига -дни. в общем друзья э, выходит так что за 2000 года гораздо выгоднее делать сразу карту шестого побогату, потому что Раньше единственное и самое главное преимущество воевузского разрешения, либо же приглашения на работу без разницы перед картой, часового побыту, заключалось в том, что можно было без труда менять работу работодателей, но теперь этого делать нельзя. Таким образом, вам нужно будет каждый год продлевать данное воевузское, либо же делать после воевузского обычное приглашение на работу полугодовое, потом опять делать воевузское, если не хотите ждать коридор, ездить, открывать визы, и самое печальное, что эти все действия не приведут вас в итоге ни к виду на жительство в Польше, ни э, к польскому э, гражданству, соответственно, тоже они вас не приведут. Чего не скажешь о карте часового побуту или же, или же карте временного побыту от работодателя, которая также привязывает вас к работодателю, потому что чтобы поменять по ней работодателя, нужно менять и карту. Но главный плюс карты по заключается в том, что, во-первых, с ней не нужно вам открывать никаких виз, то есть вы можете приехать в Польшу, отработать минимум два месяца, сделать одну карту часового побыту вторую карту часового побуту, потом третью карту часового побыту все это займет около пяти лет, потом подать на сталый побыт в итоге подать можно будет на польское гражданство. Не буду сейчас в этом углубляться. Уже есть об этом видеоролике на моем канале. Суть в том, что с воевузким этого всего проделать нельзя приглашением, а с часовым попутом можно. К слову, мы делаем и воевузские приглашения, сейчас и карту часового попута под наши вакансии, под вакансии польского агентства по трудоустройству Проект Плюс, на которой я сейчас работаю рекрутером. Поэтому, друзья, если вы заинтересованы в достойной работе в Польше, то обязательно проходите по ссылочкам в описании к этому видео. Там на моем телеграм-канале, на моем сайте antonbeluk.ru вы найдете в списке всех актуальных работ, только самых лучших и надежных агентств по трудоустройству в Польше. Также пишите комментарии под этим видео насчет всего услышанного, о каких нововведениях возможно вы еще знаете, что вас еще интересует. Напишите, будет интересно посчитать, сниму по вашему запросу, возможно, видеоролик даже. В общем, друзья, также если вы еще не подписаны на мой канал, обязательно подпишитесь, нажмите на колокольчик, чтобы не пропускать уведомления о новых видосах и прямых трансляциях, которые